Всем привет дорогие друзья, с вами Егориус ТВ У меня для вас э, новая новость <laughs> Вот, э, Флорон, Флорон опять продолжает Делать бонус открытия Для своих игроков И для новых игроков, естественно У меня как вам э, Сейчас хочу рассказать вам Что вас ждет 24 марта Бонус старт Флоронович. Будет руна на 24 часа Которая в оффлане не горит то есть вы сможете за эту руну, ребята, за 24 часа выкачивали 36 уровень, вот, но это не я, я, ребятушки, играю с 23 февраля на этом сервере, и у меня э, цеха 52 уровня, вот, все, кто знает, следит за моей игрой, они знают, насколько это хардовый сервак, насколько сложно играть за одно окно, вот, так что я вам что скажу, ребята, всех жду на открытии 24 марта, в 8 часов вечера уже можно будет создать персонажа. То есть сейчас вы заходите по моей реферальной ссылке, обязательно вы получите бонусы всякие там по 5 свитков, получите 1 кол при прохождении второй профессии, 3 кола при прохождении второй профессии. То есть первая, вторая профессия, один кол и три кола. Вот. И э, 24 числа при создании персонажа получите руну топ НГ-пушку, самую крутую, которая НГшная, вот. И вам это поможет очень сильно в прокачке вашего персонажа, и чтобы догнать меня. Ребят, обязательно заходите по реферальной ссылке. Я тоже стартанул 24 числа за дестра Нет. Я все-таки решил стартовать за ЭШЕ. Буду стартовать за ЭШЕ, потому что у вас уже есть Варлорд. Так как Дестер здесь под Френзи бьет только по трем целям, я посчитал это непрофитным моментом, мне не понравилось это, смысл дестер дестер френзи, это же это же и есть, для этого дестер, чтобы долбить всех под френзи а тут он бьет по трем целям это дизморай, поэтому я выбрал варлорда потому что за цеха у меня иногда подгорает, я умираю и я спокойненько запускаю этого варлорда он у меня сейчас уже почти 20 уровень мы подкачаем эш с бонус старта, кто хочет, стартуйте со мной, обязательно по моей реферальной ссылочке, ребятушки, и Администрация проекта мне тут намекнула, что возможно, возможно, скоро будут, ну на 90%, что скоро будут аксессуары именные, то есть кепочка с надписью Егориус ТВ, ну образно говоря, я просто не видел сам какие аксессуары, вот, обязательно заходите на сервак 24 марта, уже сейчас можете создать аккаунт, чтобы потом все это не потерять, не забыть подготовить, а 24, 24 числа, 24 марта в 20.00, вы просто создаете на любом аккаунте, какой у вас есть нового персонажа. Создаете гнома, орка. Неважно. У вас сразу появляются руны на персонаже при заходе в игру. И все вот эти бонусы. Не потеряйте этот момент, ребятушки, потому что я здесь еще буду играть. Я уже отыграл здесь 2 месяца. Такое редко, вы сами знаете. А я только начинаю раскрываться. У меня появилась хомка. Кормян uh, я, ну просто суперское, суперское развитие, честно вам говорю, сервак по кайфу, всех жду, заходите в мой телеграм-канал, осталась ссылка, это не мой телеграм-канал, это группа общения нашего чата, там 150 человек у нас, мы все общаемся, кто на каких Севаках играет, про все там, вот. Поэтому, ребятушки, жду, уже можете заходить, спрашивать всякие вопросики, советики, вот, также оставляю под этим видео гайд, как качаться с 20 по 40 на сервере флорон вам это тоже поможет. Всех обнял, приобнял до хруста, всем, ребятушки, сильные мышцы и славянского духа вам побольше. Обнял, приподнял, хрустнул! Для всех, кто ищет пати или клан, или просто напарника в Lineage 2, есть специальный паблик в Телеграме L2Rec. Все объявления выкладываются бесплатно. Легче некуда, ребятушки.